Сохрани всемирное культурное и природное наследие. Новое Лаишево. Погоня за дешевыми квадратами или перспективный район. И в Т-2023. Мы тебя ждем. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камиля Глякберова. Казанский федеральный университет посетила делегация Ширатского университета Республики Иран во главе с ректором вуза Мухаммедом Мозани. Делегацию сопровождал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского университета. Международный форум к 50-летию конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия продолжается. Репортаж Маргариты Михайловой. В столице Татарстана продолжается международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Участие в нем принимает около 700 участников из разных стран. Накануне на открытии форума с речью выступил глава республики Рустам Миниханов – он отметил, что у Татарстана давняя история взаимодействия с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в список всемирного наследия включены три объекта, расположенные на территории Татарстана. Казанский Кремль, археологический комплекс города Болгар, Успенский собор на острове Свиярск. Уважаемые коллеги, сохраняя приверженность принципам и идеалам ЮНЕСКО, мы намерены продолжить сотрудничество и взаимодействие с его консультативными органами. В 2020 году предъявили предварительный список что от Российской Федерации вкрощен новый объект – Астрономические обсерватории Казанского Федерального Университета. Это уникальное явление не только для Татарстана, но и для всей страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки в России не было. Астрономический обсерватории. представляет выдающуюся универсальную ценность, вклад отечественной российской и авторитетской науки мировое культурное наследие. В рамках... Программы форума на разных площадках города Казань состоялись лекции. К примеру, в Институте международных отношений Казанского федерального университета спикеры рассказали участникам о процессе создания плана по управлению объектами всемирного наследия. Конференция построена на самом деле как классическое обучающее да? мероприятие, потому что доклады будут делать те люди, которые практически занимаются. А для участников нами предусмотрена деловая игра. Сегодня и завтра именно практическое применение знаний во время деловую Несмотря на то, что основной язык конференции русский, языковой барьер не стал преградой для участников форума. В режиме реального времени каждый мог воспользоваться синхронным переводом лекции. Хорошо то, что есть на сегодняшний день. Это преемственность хорошей специалистой, но дело за молодыми. Поэтому мы и об этом будем говорить. Архитекторы, историки, реставраторы, археологи и управленцы в сфере защиты культурного наследия из 15 стран прибыли на форум по разным причинам. Однако их объединила единая цель, которую они несут по жизни, несмотря ни на что. Я здесь, потому что мы должны сохранить наше наследие. Мы должны передать нашу историю и сохранить культурные памятники для наших потомков. Форум продлится до 8 декабря. За это время участники не только успеют обменяться опытом, но и смогут посетить объекты всемирного наследия, расположенные на территории республики. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. В стенах Казанского федерального университета проводится международная конференция «Научное наследие Богородицкого» и «Современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». Все детали далее.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 Стартовала регистрация участников на 9-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2023. Что ждет участников в 2023 году, расскажет Адалина Абдрахманова. До 9 международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023 остается 6 месяцев, а подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. 1 декабря стартовала регистрация участников форума. Организатором мероприятия является Казанский федеральный университет. В 2022 году форум стал крупнейшим научным событием в области подготовки учителей в России и собрал на своих площадках более 12 тысяч участников. Они представляли порядка трех десятков стран мира, что говорит о неослабевающем интересе российских и зарубежных ученых к тем вопросам, которые мы поднимаем. Не менее грандиозные задачи мы ставим перед собой и на будущее 2023 год, когда мы будем проводить наш форум в девятый раз. Главной темой девятого форума станет качество педагогического образования в условиях современных вызовов. Также организаторы выделили основные направления работы ИФТ-2023 – воспитание в современных социокультурных условиях, традиции, новые вызовы, ответственность, методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования и историко-педагогическое наследие и подготовка учителя, национальные ценности, современное осмысление и лучшие практики. ИФТ – это одна из крупнейших в мире социализированных площадок по педагогическому образованию. ИСТ-2023 традиционно пройдет в гибридном формате. Для нас очень важно развивать международное сотрудничество, поэтому в этом году мы продолжаем наше взаимодействие с коллегами из-за рубежа, в том числе с коллегами из университетов Средней Азии. И мы будем выстраивать ряд сессий. Это и круглые столы, и мастер-классы, и заседания исследовательских групп с учеными, и педагогами-практиками из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В следующем году форум ифт 2023 пройдет с 24 по 26 мая. Напомним, что впервые такой международный форум прошел 3 июня 2015 года. В нем приняли участие 165 человек. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В ближайшее время госкомпания ⁇ Связ Инвест совместно с партнерами застроит десятки гектаров фермы 2. Что представляет из себя проект и целесообразна ли реализация второго Лаишева, расскажем далее. С каждым годом в Казани остается все меньше незастроенных территорий. Демография растет, а качество жизни улучшается. Сейчас мы находимся на земле, где уже в ближайшем будущем расцветет новый мини-городок. Согласно генплану 2040, основная часть территории между фермой 2, Березовой рощи и микрорайоном М14 будет застроена. Свогубная численность предполагаемого населения нового жилого массива сопоставима со всем Лаишевским районом. Сейчас проект межевания территории проходит согласование, а работы завершат до конца ноября. По информации с полкома Казани, концепцию дорабатывает Институт развития города. Ключевой его целью является сохранение большинства зеленых насаждений с учетом текущей градостроительной ситуации. При этом ранее заложенные технико-экономические показатели – также сохранят. По плану планируется постройка трех жилых массивов. Два из них, я бы сказал, строятся в такой более пустой от застройки территории. Это бывшая сельскохозяйственная территория. А другая территория наиболее интересна. Она находится на верхней террасе перед Нижним Кабаном, вот, на которой исторически располагалась так называемая «ферма-2». Это аграрный университет, то есть это комплекс исторических зданий, там же также сохранился ландшафтный, ландшафтный парк, и эта территория, конечно, заслуживает наибольшего внимания с точки зрения архитектуры и тех объектов, которые там будут построены. Жилая застройка – 13 жилых домов бизнес и комфорт класс на 9 тысяч жителей. Высотность от 5 до 23 этажей. В планах построить и 16-этажное общежитие для аграрного университета. Такое соседство, возможно, скажется на профиле школы. Она пока планируется с профильным аграрным уклоном. Ну и, конечно, самое слабое место для развития нового жилья бы она транспортная инфраструктура. Сейчас территорию обслуживает лишь двухполосная улица Рауиса-Гореева, прилегающая к жилой застройке и фермское шоссе. Общественный транспорт здесь входит только до конечной остановки фермы от которой идти пешком еще около километра. Планируется ряд развязок, новых улиц, которые между собой соединят эти кварталы. Сама по себе территория, она достаточно близка к центру города. Я думаю, она будет интересна для жителей. Считается, что это направление самое незагруженное среди всех направлений Казани. Ключевой вопрос – сколько будет стоить новое жилье в районе РКБ и на Ферме-2? Это хоть и окраина Казани, но дешево здесь может быть только на первом этапе, пока зажилой застройка, застройкой поспеют садики, школы и дороги. Остается только ждать и наблюдать. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, универ -Ньюс. С 5 по 6 декабря в КСК КФУ «Уникс» в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума 2022 «Твой ход» прошла проектная сессия с управлением университетом. Всего в мероприятии приняло участие около 100 студентов, а также представители администрации университета, кураторов групп и преподавателей. Это такая инициатива для того, чтобы студентам предоставить право назвать э, те направления деятельности, в которых есть существующие студенческие сообщества, и те направления деятельности, в которых сейчас нет студенческих сообществ, и они не могут влиять на те или иные процессы. На этом все. В студии была Камиля Галякберова.